Азат, ты чем занимаешься? Ребят, ты что, не в курсе? У нас импортозамещение же, блять, у нас все, приезде. Открутимся как можем. Ну, Нет, здесь правильно сказать. Натягиваем как можем. Импортозамещение наконец-то пришло в Россию. Если в четырнадцатом году, когда клюнул петушок слегка, вроде как занялись этим вопросом, но стали просто... На импортные детальки клеить российские наклейки с названиями Как некоторые производители, ну как большинство российских Допустим тот же самый Вольт Китай Звучит как российский Вольт, а на самом деле Китай Вот мы пришли к настоящему импортозамещению И это ролик не юмористический, а скорее лирический Смотрите, Меган второй вот после всех этих событий, когда России показали, что она ничего не может сама делать, мы столкнулись с такой проблемой, что, ну, вернее, не мы, владелец Мегана, он купил бампер, разбил его, купил еще за хорошие цены, а разбил его и теперь хотел купить, а там уже он стоит под полтос. Приехал, говорит, ребята, пожалуйста... Пожалуйста, хоть что-нибудь сделайте. У меня нет полтоса. Мне надо ехать. Ну а что мы ему сделаем? Конечно же, импортозамещение. И вот, вуаля. Калинаган. Ган это пистолет, наверное. Калиноган 2. Для тех, кто еще не понял, что это за чертовщина. Вверх бампер от Мигана, но вверх он не разбил, разумеется. Этот Низ – это бампер от Калины. Туманки, как ни странно, от Мигана остались живые, мы их втыкнули в бампер от Калины. Ну, тоже, конечно, со скрипом они вошли, но втыкнулись. Ну и Миган, конечно же, шире, чем Калина, поэтому бампер от Калины, он вот здесь вот заканчивается. Он так красиво заканчивается, прям угол бампера от Калины сходится с углом фары. И здесь мы накрыли... Ой, ну не мы, конечно, кудрявые, это кудрявзер стайлз. Фендеры, они стоят, ну, наверное, 2 рубля комплект у нас, тем более в нашем городе их нету. Поэтому просто подкрылок от какого-то ваза он взял, отрезал красиво. Ну, кстати, смотрится это вообще ништяк. Я думал, будет совсем пипец. Вот так вот, типа, блин, какой-то тюнинг. Здесь мы даже ничего не стали делать. Хотим потом поставить сетку, чтобы было, типа, как воздухозаборник на спортивных тачках. Дальше, дальше, куда мы идем. Смотрите, здесь все тоже по фуншу и так же смотрится. Ой, ну, так как проект все-таки бюджетный, здесь все на саморезах. Тоже смотрится как почти спортивно. Красил кудрявый. Это тоже бюджет. Ну, ничего страшного. Вот остатки старого бампера прикручены на саморезы. Здесь 10 шагов не заметишь. Туманочки. Они даже работают. Здесь офигеть решеточка. Решетку покрасил он тоже, кстати. И там вот снизу вот эта вот сделана защитка, чтобы бампер... От Калины вот здесь кончается. А Здесь получается дырка к радиатору. Чтобы в радиатор снег не летел, сделали защитку из бампера от веста. Э, из куска бампера от веста. Потому что ну, щиток, наверное, стоит тысяч пять опять. Это пластиковая блин, фигня от Мегана. Все. Все максимально из втор сырья. Бампер Калины БУ. Это вот... Фендеры, блин, новые получились. Это... Запчасть тоже в торсырье, остатки от бампера от Мегана. И вот такая тачка получилась. Сейчас я ее выгоню на улицу, посмотрите. И повторюсь, это не прикол, чувак сейчас поедет на работу на такой тачке. Ну и все вроде как по фэншую, потому что бампер целый, бампер есть, техосмотр пройдет. И разумеется, разумеется, краска здесь... Ну, не мегановская, потому что, ну, она стоит, сами понимаете, сколько. Подбор, там рублей 500 и краска, еще будет рубль-полтора-два рубля. Только на краску вы потратили на базу. Здесь обычный вазовский рислинг. Импортозамещение, так импортозамещение. Меняем все нафиг. Даже краску на отечественную. Так, на улице это выглядит вот так. Сейчас погоди вы. Помесь Рено Калеуса. Ну, в стиле дизайна. И Мегана. Бля, даже как. Слушай, на Audi RS6. Похоже, да? Ну, вот колец, эти. кольцо вон от туманок, нормально все. Блянь. Ладно, издевайтесь. В смысле издевайтесь? Лазика бампер поставлю, блядь, металлический. Выглядит, ну... Выглядит вообще так, <с> <с> <с> больше, чем ожидалось.